Старка? Нет. Оператор, нефтяника. Ага. -а -а. На вахте работает? На вахте Давно? Давно уже. У меня вот он задний вот, вот отсюда где-то начинает. И вот так вот сразу вот перечень. А вот часть, да? боль, да? Да. И тогда прихватывает, дыхание все вот так вот прихватывает. Ага. -а Всегда да. это как? Когда это происходит? Ну, Большинство уже ну, при резких движениях или что уже, невозможно. или вот стою, стою на одном месте, так, уже все да. Сколько вот. стоит? Ну, минут даже 15 хватит, наверное, 10. Угу. Или вот э, сейчас. И на, уже на, она атмос. начинает с поясницы уставать, да, 10, да, да, и да, стрелять да, туда. Устает, ну, устает а давно устает. тоже продолжается вас? Ну, давно уже я не обращал внимания. Вот эту Фотографию. томографию сняли, то же самое, ничего Потом, потом Уколы, что у вас? у кого зачем делать, когда сильную невозможно терпеть? Да, я этот, вот, вчера, по-моему, тоже этот... из Татарии? Из Татарии? Из Татарии. Угу. На нефти давно работаете? Сюжин, как говорится. Сюжин, Пьявич Элина, у нас с нефтяной район чего уж пошли, значит. Город Ознакаево, да? Ознакаево. что еще у вас болит? Ну, когда вот хожу долго, уже прихожу, не могу уже встать. Лечь, лечь хочется? Нет. Вот это место сразу отдает. Влево, да? Но влево. годится. А как не имеет, она не стреляет? Она вот как, я не знаю, такая нутная боль, вот так вот резко ага. задавливает сковывает да да сковывает уколу шип на охоте на снегу когда ходишь долго уже все начинается такая уколы когда делается когда примет совершенно не васивно все уже укол. невозможно когда думаю ну, вот тогда уже раз раз. минут вот то кое-как кое-как отработал да? на кое-как отработал да, думаю, все Следующий завязь, говорю, не смогу проехать. Поясница, вот она отпускает нормально вроде бы. Более в пояснице, в левой части больше? Больше правой. Более в да, вот уходит. Угу. И вот прям как желудок. Я думал желудок, как желудка начал лекарство пить. Угу. Он ей помогает. Что пили? на место? и жена ждает. Опоясывает Потом, а, в сторону желудка, да? Да, вот так вот, раз, сразу. Печень, все, тоже с первой печени. Думаю, ну, если печень так болела, она опухла, выдумала. На зеркало смотрю, так нормально, нет изменений, нет вроде, что это, сторона, что я вроде. Вот я ровно сяду, вот так вот, я нормально, ничего, нормально. У нас еще сядет, так нормально, да? Да. Это потому что хорошо сидеть в ногу стреляет ну вот, да если я говорю вот если долго уже ходить или сидеть то уже да, отдает он новую ногу сам не отдает вот вот это место как точка вот она ну там только -то, та сторона нет это сторона сюда ага. а это вот таз здесь а тут да, а -а -а. да. Я ходить, бегать могу, сколько 20 но, километров ну, могу пройти угу, это, в легкую, но потом я лягу, и все, и уже, все да. Ныть начинает. Пятна, ноги мерзнут? Ноги мерзнут, руки мерзнут. Давно это у вас? Давно вот он сильно мерзнут, начал. Вот в эту зиму я вообще конкретно ощутил. Я ему пальцы отморозил. Вот, этот, угу. вот эти вот сразу А утром встает, спина болит, но это тоже по утрам. Сколность есть? Сколность есть? Потом вот сейчас расход, появилось в вот последнее время, было. да. последнее время вообще уже. С отцом как водили? А? С отцом лазили, дружили с отцом. Вот, нормально, нет, с отцом вообще да, прекрасно. Они ругались снова что ли? Не, они были в разводе. В а -а -а. свое время ну развелись. Вот, потом что? Да. Потом нормально мы общались. Потом сошлись они? Нет? Нет. Развелись он сколько лет был? Я не понял сколько, года шесть, наверное, лет шесть, наверное, было. Угу. Тяжело Я разводился. Тяжело Ругались? Да я не сказал. Я не видел. Не видел? А, грудной отдел боли есть, дискомфорт в грудном отделе между лопатками? Да да, да, да, да. да. Когда? Постоянно, наверное. Давно? Давно. Ну мне вот, я говорю, жена натирает. Там на работе уж мы там друг другу и массаж делаем. Пытаемся когда. Или там некому, некому помочь. Все нормально, мы натираем там, разогревающими этими. Все угу. надо к утру, нормально работа обратно. Печень приходишь, опять никакой. Угу. Вот. Комфорт между лопатками. Угу. А, И... Пальцы, руки не имеют, стреляют. Стреляют? Пальцы руки, да. Вот. Угу. Или вот так вот лежишь, так уже все. Угу. Они... Обе руки? Да? Бывает такое, в обе сердце сердца стреляет, как будто вот по, по ребру колет, колющая боль. Вот здесь вот. При вдохе или когда-то еще прострелы, да? Бывает? Угу. Опусница давно уже болезнь. Да, наверное, я не сказал, чтоб я не помню, чтоб он не болел. То есть постоянно дискомфорт, постоянно устали. дискомфорт, да. Постоянный дискомфорт. Падли, нет? На копче. Падал я и в аварию попал, и что? Что А Что завалил? Ну, на машине, на мотоцикле. На мотоцикле лет 20 было перелом затылочной кости у меня, разрыв лунного сочления. Потом, прошло, все нормально, ну вот. – Затылок сомалились, да? – Да. – Сотрясение было? – да? Сотрясение, да. – Спортом занимались? – Занимался. – Каким? – Боксом. Долго? – Ну, с первого, по восьмой класс. – Мастер спорта-то? Нет. – Кандидат? – Кандидат. – Ну, что, с первого по восьмого класса восемь лет уж мастером должен быть? – Ну, мастер у меня Пропускал я. Угу. Пропускал. Но словно, да. да ну, выпрямляли мне одну сторону. Вот а второе надо было. Вот, вот, вот. А так дышит. Дышит. У -у -у. Одну сторону. Выпрямляли, нормально стало. У -у -у. Раньше дышать не мог тоже. Во время обострения. Вот, весеннее обострение. У -у -у. Когда тополь светит, у меня аллергическая есть. Аллергия есть, да? На тополь, да? Да. А на пищу какие-нибудь есть или на пищу, на лекарства нет угу. Шум у шаг есть вот? Шум вот в вот, этом, да, правую. Давно? Вот начал второй год, вот замечать начали врачи. Мы на медкомиссии. Второй год сурдолога сейчас вот сурдолога лечение принимал. Помогло? Ну, они сказали, восстановить невозможно будет, но уже чтоб дальше не пошло. Так шум. В правом ухе, второй ну, год, первой да. степени там да, поставили. Зрение, как у вас, песок в глазах бывает, мусор как будто попал, такое ощущение. Ну это если я вот конец рабочего дня, они у меня вот красный становится. Uh -huh, uh -huh. Если устал и на дороге, я вот так. Устал, сонливости бывает, спать хочется постоянно. Нет, такого, наверное, нет. Я сил, наоборот. Сил дли... нету. Сил нету, да. Uh -huh. Сил нету. А сон у меня нету. Вы сколько ложитесь спать? Ну, когда, когда уже приспичится, я сразу ложусь. А так вот определенного, например, 8 лег, 9 лег, нет такого. Uh -huh. И вот сегодня тоже вчера легли мы. Дома пораньше ляжем. Uh -huh. Утром вставать, доехать. Мы легли где-то, наверное, часов. Десять, uh -huh. полдесятого у нас легли. Я уже час я встал. Уже проснулся, лежал, лежал, не специально встал. И что делать? помылся, подготовился, чей поставил. Потом. А опять спать? да? Нет. Нет? Так и доходил, а да, потом за руль, да, поехал. Сейчас часу ночь бротил? Да. Угу. А шею вот тут не болит, может трапеция болит? Трапеция болят, да. но я не знаю, я пытаюсь вроде бы этот... Э, мне сказали уж, если я ухожу на что позвонок... Вот, вот ага. опять. Угу. На роликах. Часто, как часто делать его? Ну вот я вот начал только опять. Я раньше все равно как-то занимался, бегал и на турнике висел. Uh -huh. А сейчас что Сейчас запустить? запустил, что. Вот, а вы а ставку вот, две недели отдыхаете, две недели работают? Нет, месяц. Месяц там, месяц там А куда ездите? Сургут. В локти. В локти, да, вот сустав. Конечно. Один. Один. Ну, о, иногда. Нет, я не, не сказал бы этом. Я уж на возраст все ссылаю сейчас. Mm -hmm. Воды много пьете? Нет. Почему? Не знаю, неохота. Mm -hmm. Сколько вы пьете Ну за день я могу стакан выпить, а ну чай пью я. Чай сколько? Чай не ну, чай. пью? Чай, часто пью. Чай могу. Пить Сахар? Нет, сейчас стараюсь без сахара. Раньше сахаром пил. С сахаром, конфеты, все было сладкое. Сейчас стараюсь без... Муч, мучной едите часто? Мучной? Нет, тоже вот с женой мы уж отходить начали от мучного. Да? Почему? Так... Почему? Ну не знаю, так вот сейчас не охота. Знаете, охоту... что как бы вредно? Много да, или что? Да, знаем, что вредно, наверное. Угу. и все от этого уж как-то отходить начали. Угу. Сейчас, сейчас. Склюз еще, да? Да, так говорят. А что это такое? Склюз? Да. Когда, так, у вас сейчас, скажу в левую сторону, левосторонний скривос у вас в грудном отделе, да? Mm -hmm. Грудной отдел делали, потому что у вас тревожит тревож он, да? Mm -hmm. мотоцикле вы часто катались? Часто, я разбился на мотоцикле. Потом еще в какую-то другую аварию попадали. Mm -hmm. Ну, смотрите, у вас тут поясница, mm -hmm. Ну да, у вас тут да, протрузии есть. Диски очень сильно истощены. Истощены, то есть у них практически не осталось жидкости. Воды, да? У нас вот этот диск межпозвоночный стоит mm -hmm. из жидкости из воды на 90%, да? Они должны быть, вот они у вас, видите? Они должны быть белого цвета у вас. Беленькие-беленькие. То есть это показывает то, что у вас там есть жидкость. Вот этот, этот, этот грудной отдел. Вот они маленько. Тут белая точка есть, белая точка есть. Где-то тут, тут, тут грудном поясницу вообще. То есть диски истощаются. То есть они теряют свою силу, теряют свою эластичность. Они продавливаются, сдавливаются, да, получается, позвонок на позвонок находит. Вот mm -hmm. в диски он сдавливается, сдавливается, худеет он, дистрофия. Да, истощается он. Людка себя выходит, он же из воды состоит. Там в нем ядро еще вот это вот, как раз-таки, когда диск лопается, трескается, mm -hmm. называется это протрузия. Ну диск еще, но этот, э, ядро еще не вышло, а потом, когда он лопнул диск, ядро выходит, это грыжа. Но у меня нету же грыжи. Ну, ну, у, вас тут, э, грыжи. у вас тут нету грыжи, может, да, протрузии но вы жалуетесь, но это у вас чистое воды смещение. Mm -hmm. ну, плюс потом... А вы спортом, вот, физкультурой давно перестали заниматься? Ну, сколько года? Пять, наверное, уж точно есть. Ну, а снимки давно делали? Снимки в 2018 году же это сделали. Вот у вас подвздошная мышца. А, вот вот подздошная мышца. Вот подвздошная угу. мышца. Это в пояснице она идет. Вот тут вот. От пояснички. И сюда к тазу крепится. Чик-чик. Угу. Чик. Вообще у спортсмена она такая широкая большая. Она держит весь поясничный отдел. То есть позвонки влево-вправо не ходят. Угу. У вас она стала очень худенькая, тоненькая, истощилась. Вот видите, она такая должна быть широкая угу. у вас. И позвонки держат, то есть никакие смещения практически не страшны, да, тяжело сместить. У вот. вас, видимо, по судя по вашему описанию, у вас смещение, потому что протрузии нету. Тут ну, есть но небольшие. Грыжи нету. Вот Даже там грыжи там 5-8 мм таких болей не дает, которые вы описываете. Так, тут что у нас? Канал. Память плохая? Память, да. да. да. Так, у вас тут канал пережала. Так, шестой вылез седьмой позвонок вылез и первый грудной, да торчат три позвонка, вам канал пережали, пережал в половину, кровь в голове плохо поступает, а если поступает, то плохо выходит, вот здесь вот сильное напряжение, голова держится в одной мышце, боль тут, не так, ну, не так, ну и держите, держите, смотрим. Спасибо. Yeah. Расслабимся, расслабимся, вдох, выдох, выдох полностью, вдох, выдох. Чуть-чуть выдох. Выдох. Выдох. было, да? Здесь хорошо. Так, у вас правая нога короче. Этот таз у нас развернут вот так вот мышца напряжена да? угу. Угу. Вот так сейчас я буду нажимать по точкам вы будете говорить от 1 до 10 болевые ощущения но ну, 10 это уже как бы не терпешь угу. позвонки все вместе сошлись живого места нет тоска это там тяжело тяжелое? ну бывает да. так бывает. вот тут вот друг на друга позвоночки зашли да так вдох выдох Тут больно? Нет. Нет. Ноль, да? Нет, нет. Вдох. Выдох. Тут? Вот сюда да. Сколько? 10, 5, 6, 1, ну, 3. Есть. Вот там еще вот сильнее, сильнее. Сильно, да? Короче. Да, сильнее. сильнее. Сюда Вот да. здесь? Здесь нет. Тут? Нет. Тут нет, да? Здесь? Ну, есть но ну, Нет, не, не, не сказал. Тут. Да нет, нет. Тут. Просто от того, что нажимаем, Тут. только нет, тоже. Здесь? Нет. Тут? Нет, вообще нет. Здесь? Тоже. Китарол давно пили, гореть? Вот позавчера у кого? Ага, ну понятно, поэтому нет. Вдох. Выдох. Есть? Нет, Вдох. Не так. выдох. И здесь. Сколько? Ну, чуть-чуть выходно. Вот это гитарома, может, есть А здесь? Нет, угу. такой боли нет. Просто... И здесь? Это то же самое. Должно быть у вас тут выдох? Вот здесь вот выдохно. Угу. Тут мышечная такая боли. Угу. Вот. Сколько здесь? Ну, где-то на 5, наверное. Тот? То же самое. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Вдох, выдох. Сейчас еще я поставим порядок. Больно? Да нет, наверное. Нет. Тут больно? Вот так неприятное mm -hmm. ощущение Семьдесят пять весить? Семьдесят два Так, грудь тянет или шею только? Шею только. Вдох. Выдох. Грудь в груди, в пояснице? Вот, в поясницу отдавал вот, в грудной отдел. Угу. Расслабиться. Расслабиться. Расслабиться. Расслабиться. Вот, вот. А сейчас вот, Полчаса дали расслабиться, а до этого мышцами мышцы могут болеть из-за этого. Шеи тепло. Тепло. Грудное дело да не Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ой -ой -ой. Такое редко бывает. Ровно. Таз выровнялся, несмотря на то, что мышцы у вас сильные в как-то мне не дали. Ножки ровные у нас. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. <пишись> <пишись> дыши, дыши, дыши. Не <пишись> дыши, дыши, дыши, дыши дыши, дыши. Сейчас буду расстояние увеличивать между позвонками Там, где неприятно, просто дышите Не вот <пишись> так вот, М -м -м -м", а дышим Здесь вот, вообще позвонки как будто срослись Вообще кошмар Там что, трубы таскаете, что ли, на вахте? Есть бывает... Ну задвижки. вот движки. Задвижки, да? да? Деришки, насчет задвижки, да? Когда, когда, как, чем придется. Вдох, выдох. -а. Вдох, выдох. -а. Дыши, отдай Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выдох. Тут больно? Нет. Вдох. Выдох. М? Вроде бы нет, не знаю. Вас сюда отдавал, когда нажимал? Да, Там. да, да. Сейчас да, нет? Нет. нет, нет. Угу. Тут? Нет. Тут? Нет, нет. Здесь? Нет, так вот нажатие. Тут? Нет. Здесь? Нет. тоже. Тут? Нет. Нет. Тут. Нет. Обмануть? Да. А? Нет, Нет, я обманывал. Вдох. Выдох. Нету. Нет. Выдох. Вдох. Выдох. Тут. Нету. Здесь. Нет. Здесь. Нет. Тут. Тут мышечная боль вот тут. От удара? Да. А вот здесь было больно в начале Сейчас нет, да? Нет. Вот здесь трогать, смотрите. Шишка, помните свою, да? Вот она, да? Шишка. Ну, ее не должно быть, да? Востоком бил? Выдох. Вот так сейчас ударил 380. 380, да? Откуда знаете? трогать свое. Нету. Вот так должно быть. Она вам канал пережимал голова не работала у вас нормально. Сколько лет у вас не работала она? Поднимайте, поднимайте, поднимайте голову. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Расслабьте, я сам буду. А? А? А? Вот она где сидит. Три. Четыре напряжение. Говорит, массаж делали. Шесть. Да. А? Крепкие у руки. <с <с <с Лицо красное. Почему-то. не бережет, работает на износ под парень у а? отдых не знает, что такое нет. не знает, как расслабляться. Да? нет, он не знает не он... сидит не может, да? Нет. ничего не делать, привычка звонки все истощены спасибо звонки все истощены, да? то есть они должны быть такие светлые с, э, белые на снимках, они у него все темные. Жидкости малки. У нас позвонки, вот эти вот межпозвоночные диски. Э, они э, ставят 20% из воды. Mm -hmm. а он не пьет, только чай. Чай это не в счет. Mm -hmm. Смотрите. Э, сейчас с вами будет что происходить в ближайшие три дня. Укружение, изменение со стороны слуха и зрения, да, в лучшую сторону. Может слышать, начнется даже лучше, да? Обычно бывает такое, жар в голове, в шее, да, боли не скоординированы по всему телу. То тут болит, то там болит. Покалывание начнется. к кислорода начинает кровь, да, сейчас сосуд. Левосторонний сколиоз, поясница вправо, и копчик маленько, крестец загнутый маленько, опять и влево. То есть в трех местах у вас изгиб. Насколько вы дали, да, я вам сделал, потому что я мог воздействовать три раза. Я, допустим, вам выравниваю, да, до поясницы дохожу. Вверх поднимаюсь, у вас он опять, мышцы жесткие, yeah. да, разминал вначале. Они у вас позвонки опять вытягивают. Тяну. Сколько лет yeah. был, да? Второй раз вытягиваю, третий раз уже не так. Уже, уже поровнее был, да? И вот а объяснить, насколько далее вам сделан? Конечно, с поясницей я бы еще поработал, но вы убежали от меня. Так, грудной отдел, шею, все хорошо поставили. Шею вас там видели, да, какой там У вас там три позвонка торчал как эту динозавр вообще. Я вас да, их обратно загнал. Артерию вам пережал больше, чем наполовину, кровь плохо поступала в голову, поэтому с памятью у вас проблемы были. Желчь настаивается, она мутнеет. Она мутнеет, вращается в песок. Песок вращается в камни. Либо вы удаляете желчь, либо камни. Если желчь мутная, значит она неправильный химическое состав. Химический состав желчи не тот, и значит, уже не того качества питательного вещества, которое питает наши межпозвоночные диски. Понятно, да? Не так, не тот белок, не те микроэлементы, куда доходят. Потому что именно потому, что застой желчь воды кус мало пьет. У нас 90% они воды стоят Я сейчас расстояние как смог увеличил, насколько он дал да? Туда хлынула кровь, поток жидкости, лимфа, для того, чтобы питать этот диск. Он у вас сухой, дистрофический. Что такое. Хондроз. Это дегенеративно дистрофические изменения, межпозвонковый диск. Диск начинает сохнуть, трескаться, хлопаться, лопаться, протрузия, разорвался диск, грыжа. Все. Грыжи, ну это не приговор, да, 5-7 мм бывает, 5-6 штук, они таких болей не дают, у чистой mm -hmm. воды смещения. Натаскались, идёт трубы, мышцы напряжения, Вот сюда, мышцы mm -hmm. да, напряжения, mm -hmm. напрягается сначала шея, мышцы напряжены, Все. Мышцы вытягивают позвонки в сторону, Т -т -т -т -т. и все. Шея сошла, грудной сошел точно, и поясница за ним.